Учитывая, что у нас регион традиционно имеет достаточно большую емкость по аграрно-промышленному комплексу, и это понятно, наша земля, у нас в этом году более 1 миллиона гектаров, это пашня, отдана под клин как раз зерновых. Культур, особенно в условиях нынешних макроэкономических, в условиях, когда Соединенные Штаты Америки и страны, которые к ним присоединились, объявили войну Российской Федерации, мы видим нестабильное состояние рынков по зерновым, в целом по продукции, пищевой продукции в мире. Поэтому на нас смотрит не только вся страна, но и весь мир». На сегодняшний день у нас созданы все предпосылки для получения прогнозного урожая, который мы планируем получить в текущем году. И по анализу э, научных э, и специалистов э, мы прогнозируем урожай выше уровня прошлого года. Э, на сегодняшний день у нас зерновой клин Курской области составляет порядка 1 миллиона гектар. Из них 760 тысяч гектар – это колосовые зерновые культуры, которые имеют ранние сроки уборки. Задействовано будет порядка 3000 единиц зерноборочной техники. Вся она подготовлена. Кроме того, в текущем году мы уже приобрели дополнительно 70 единиц комбайнов в основном отечественного производства, но которые ни в коем случае не уступают по своим характеристикам зарубежным аналогам. Нет, но техника видно, что очень мощная, современная, кондиционер, пыли нету, ручное управление, как джойстик, как игрушка на самом деле Но э, ощущается, что все-таки мощная машина, подсказок много, много электроники Вот он, хлеб, вот он урожай 22 -го года Будем надеяться, погода нам Это благоволит